Несколько, он сейчас в ополчении. На пластинке с вами чередом у нас есть песни, которые мы спели с Сашей Маршалом на стихи Володи. А песня называется «Не будь атеистом». Вот. Вот сейчас я нашел его еще одно стихотворение и хочу вам спеть вот эту новую песню. Я назвал ее «Надо жить». Хоть худрежьте, хоть режьте родину, хоть ешьте. От злых невежд мороз по коже И жизнь уже не будет прежней И смерть становится моложе Уже не скроешься в столице И не укроешься в морозы К тебе воротится столицей Чужая боль, чужие слезы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 нас слишком долго убивали, Но жить в России надо долго. Святи Владимир Старцов. Конечно. Спасибо, Андрей.